Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать вам, как можно очень вкусно приготовить перепелов. У меня сегодня как раз будут гости. Делается достаточно просто. Я делал в мультиварке нечто подобное. Сейчас я буду делать в духовке перепелочки свежие. Нужно их замочить в соусе медовом. Предварительно соус делаем, раздавливаем чеснок, мелко его нарезаем, раздрабливаем. Берем соевый соус, приблизительно где-то стакан, выливаем в тару, в посуду. Добавляем 2 чайные ложки меда, высыпаем чеснок. Все это перемешиваем хорошо. Далее перепелочки сгружаем в кастрюлю заливаем этим э, соусом перемешиваем и пусть они минут 15 э, полежат помаринуются ну буквально там, мгновение небольшое да там 10-15 минут периодически переворачиваете далее берем вот такой противень мне понадобится фольга фольгу я специально сюда положу чтобы меньше просто пальчика проводить чтобы потом проще было вставляем берем 5 вот таких бутылочек из под виски. в duty free продается наверняка видели в каждую из них наливаем где-то на две трети теперь на примере вот это я вам сейчас покажу берем розмарин чуть-чуть добавляем далее перец горошек душистый штучек 5 добавляем Далее лавровый лист. Пламываем кусочек, чтобы в бутылку влез. Добавляем. Можно где-то пол листа сломать. И так с каждой бутылкой. После того, как вы наполнили каждую бутылку специями, с водой. Приступаем к следующему этапу. Берем бутылку, берем перепелочку и одеваем ее на бутылку. И выставляем. Предварительно разогреваем духовку до 200 градусов. И отправляем туда перепелочек. Готовность будем проверять по внешнему виду. А еще у нас остался соус после замачивания перепелок, которым мы сейчас успешно сможем их полить. Минут через пять повторим процесс. Прошло полчаса. Соус я уже весь сверху вылил и сейчас с помощью кисточки помогаю доготавливаться перепелочки. Она уже красавица. Не хочется, чтобы была еще красивее, еще румянее. Поддержим 10 минут и будем доставать. Вот такая красота получилась. Ну что друзья вот такая красота у меня получилась, буквально за 40 минут и 15 минут подготовки берите на вооружение с вас лайк и подписка а с меня вкусные ролики все всем пока